Всем привет! Я Ксюша. Папа мне подарил очень классную вещь. Это часы-телефон. А вы знали, что по часам можно еще и звонить? Вот эти самые часы у вас перед глазами. По ним можно звонить и вызывать СОС. Эти часы очень красивые. Они мне нравятся. На них нарисована такая симпатичная киска. И также можно выбрать свой любимый цвет. И еще есть часы для мальчиков и для девочек. У него есть только две кнопки. С одной стороны верхняя красная означает СОС. Если Кион нажать и держать, она будет вашим родителям отправлять СОС. Нижняя сиреневая кнопочка для того, чтобы звонить. С другой стороны у нее вставляется сим-карта и зарядка. Давайте позвоним маме. Что там за мама? Алло. Алло. Привет. Привет. Мама. У меня дела хорошо. А как там моя сестренка Кирочка? Замечательно. Замечательно? В телефон также можно закачать приложение часов. В этом приложении есть специальная карта, в которой обозначены, где эти часы. Так я никогда не потеряюсь. И мама с папой могут следить за мной. Вот так это приложение выглядит, и я сейчас нахожусь здесь. Привет, Ксюша! Вот такой вот замечательный у меня подарок. Подпи обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!